Ребят, всем привет. Значит, нахожусь в командировке в отеле. Я вам сейчас хочу показать на примере а, данной системы. Вот душевой. А, если у кого-то есть сомнения, стоит ли ставить фильтр или не стоит, вот, собственно, именно про это видео. Смотрите, вот у нас душевая в строительном исполнении. А, здесь стоит гроя а, встроенный бокс. Получается, душевая стойка и верхний душ. Так вот, душевой стойкой пользуются меньше, она не забита, потому что она плохо зафиксирована. Вот, но верхним душем пользуются чаще. Я вам сейчас включу верхний душ, вот, чтобы продемонстрировать, как же, как же он забит. Вот смотрите, у нас идет струя. Вот эта форсунка, она забита. То есть здесь водички нет. Дальше, вот эта форсунка забита, здесь водичка не идет. Вот смотрите. Вот, я открыл ее, вот здесь не идет. Вот, смотрите, сейчас пальцем вот так вот сделаю, и пошла вода. Вот здесь. Сейчас вот здесь вот, видите, не идет вода. Оп, пальцем сделал, пошла вода. Здесь не идет вода. Пальцем сделал, пошла вода. И, в общем, суть-то в чем. Сейчас мне отсюда надо выйти. Момент. Чтоб меня тут не залило сильно. Халат я уже ребятам в отеле намочил. Теперь он промок. В общем, суть в чем. Если у вас есть вопрос, ставить ли систему фильтров в вашей квартире, ставить однозначно. Потому что я принимал душ, и я насчитал там порядка 15 форсоночек. Вот этих вот, которые просто забиты вот этим налетом, который идет. Потому что ребята, видимо, когда вот отель строили, возможно, сделали какую-то базовую систему фильтрации, но нормальной системы с тонкой очисткой и здесь видимо просто нет поэтому вот это все забивается и вроде бы казалось бы стоять стоять у вас может дорогая сантехника какой-нибудь душ там верхний к примеру тысяч за 100 за 200 реально а может у кого-то и дороже да, но вы не задумываетесь об инженерных сетях которые у вас невидимые вот. и со временем ваш душ вот за такие вот собственно большие деньги он просто перестанет работать и вы будете если вы в этом понимаете, конечно, то вы будете прочищать. А если не понимаете, то у вас будет вопрос, какой-то душ у вас хреновый. И, собственно говоря, вот вроде стоит 200 тысяч, они хрена не работают. Так вот, знаете, это ваши инженерные сети, которые вы не видите. Которые, казалось бы, нелогично на них тратить деньги. Но вот, к сожалению, все-таки, а может и к счастью, логично. И лучше тратить, чем не тратить. Все.